Здравствуйте, друзья! Мне кажется, любой художник, да и вообще творческий человек, всегда хочет создать свой неповторимый шедевр. Я часто слышу, ты вроде умеешь рисовать, а почему не пишешь свои картины? Вот от этого вопроса я сегодня поведу повествование. На мой взгляд, есть несколько составляющих, которые должны сложиться в единую систему, в голове художника, в его душе, в восприятии, в видении, в любви к своему делу и тому подобное. И все это складывается от рождения на генетическом уровне, дар природы называется, от среды, в которой он воспитывался, от возможностей, от трудолюбия и так далее. Допустим, все сложилось от рождения, как нельзя лучше. Но поступить в художественный вуз не повезло. А ты хочешь рисовать, душа просит. Тогда остается трудолюбие, которое зависит только от тебя. Никто не будет махать за тебя кистью. Значит, вывод один. Пахать с утра до ночи, пока не научишься. Как? Ну, например, как профессиональный фотограф, всегда носит с собой фотоаппарат. А художник? А художник должен искать натуру, ходить писать пейзажи, планер называется, учиться составлять натюрморты. Короче, как и фотограф должен носить с собой тюдник. Ну, все знают, такой на трех ножках. Можно маленький, но лучше побольше, чтобы было пространство для творчества. Идешь в магазин за хлебом, Бери с собой этюдник. Вдруг какого-то интересного персонажа встретишь. Пошел в лес за грибами, не забудь этюдник. Увидишь красивый гриб под березкой, садись рисуй, не ленись. Это же натура. Придешь без грибов, но зато с картиной. Это вступление я проговорил для юморка, хотя юмор с печальными нотками. Дальше, пока будете смотреть, как я создавал свой шедевр в кавычках, расскажу больше. Итак. Я решил себя проверить, написать свою картину. Пойти на пленер? Найти какую-нибудь лесную тропинку, полянку или встать на улице и написать городской пейзаж. Не получится. Элементарно, нет и тюдника. Я же не настоящий художник. Что я рисовал больше всего в последнее время: натюрморты со старинных картин. С репродукций старинных картин. Фрукты, цветы, вазы и тому подобное. Вот, подумал я: проверю себя в натюрморте. Уж чего-чего! а в технике написания винограда, рука набита. Поставил себе условия: никаких подсмотров в прежние работы, только память и фантазия. Начал придумывать сюжет, делать наброски. Составить на термор в натуре возможности не было, да и не из чего. То виноград завял, то я его съел, то свет ушел не в ту сторону, то фантазия не срабатывала. С горем пополам придумал простенькую композицию, хотя такая композиция у многих художников оскомину набила. Стол, на нем стоит пыльная бутылка, Бокал с красным вином, на переднем плане светлый виноград, за ним темный. Слева две арбузные дольки. Но уж очень хотелось нарисовать арбуз. Красивый он, от природы. А в живопись его красота в разрезе работает на противоположных цветах. Красный, зеленый. Арбуз мне еще вынесет мозг своей красотой. Но это позже. Справа персики или абрикосы, я во фруктах слабо разбираюсь. Вот тут потихоньку включается незнание предмета. Рисую то, не знаю что. А, да, еще драпировка на столе, как без нее, это классика. В итоге получился вот такой карандашный набросок. Затем пробовал искать цвет всех элементов картины в акварели. Саму картину начал с акрилового подмалевка, чтобы тоже приблизительно определиться с цветом объектов. После акрилового рисунка покрасил весь холст желтой прозрачной масляной краской, ну, чтобы перейти на масляную живопись. Когда имприматура просохла, перешел на письмо маслом. Далее, я покажу коротко само написание натюрморта. Почему коротко? Потому что тема данного видео, муки творчества или незнания. Подробнее, как писалась картина, выпущу в следующих видео. Поэтому, пока смотрите, буду рассуждать о тех составляющих, о которых было сказано в начале. Коротко, для художественного восприятия, нужно родиться, жить и вариться в определенных условиях. На своем примере, какие были для этого условия? Никаких. С самого детства жил в бараке. Для тех, кто не в курсе, это такое длинное одноэтажное здание с одним коридором, по периметру которого располагались комнаты. Именно комнаты, площадью 10-15 метров, ну, типа как он в лагеря. Никаких репродукций картин ни у нас, ни у соседей не было. Единственное из искусства живописи, на мою память, у соседской бабушки висел блюшевый рисованный ковер с оленями. Думаю, люди моего поколения хорошо знают, что это за ковер. Позже и у нас в комнате появилась одна репродукция картины Константина Маковского «Дети, бегущие от грозы» в рамке из папье-маше. Я всегда любовался этой картиной, но потому, что других не было. Можно долго рассказывать об этом периоде, в котором не было даже намека на живопись и тем более на развитие художественного, вку художественного вкуса. Что могут подсказать рабочие крестьянка своим детям? Ну, если только как землю пахать? а меня тянуло рисовать. И конечно рисовал. Карандаш и маленький альбом мама покупала. Что можно было нарисовать из натюрморта? Максимум, банка огурцов, бедро с картошкой ну, и граненый стакан. Еще мальчик пытался срисовывать волка с зайцем из мультика «Ну погоди». С красками акварельными впервые познакомился уже в школе. Расскажу пару случаев, которые мотивировали меня не бросать рисование. В школе учительница дала задание нарисовать мимозу мамам к восьмому марта. Простите за нескромность, в школе я рисовал лучше своих сверстников одноклассников. Так вот, всем одноклассникам учительница за картинку с мимозой поставила отметки от тройки до пятерки, а мне одному влепила двойку. Не знаю почему так произошло, может быть за поведение я был немножко хулиганистым, но обиделся я конкретно. Еще интересный случай из детства. С какого-то журнала Скорее всего, с работницы, других из детства не помню. Я срисовал парусный фрегат. Показал его папе, чтобы он похвалил. Папа посмотрел и сказал: Плохо нарисовано. Не поверите. Я разозлился настолько, что на глазах отца порвал картинку. Батя пришла меня к себе и уже ласково произнес: Сынок, я же пошутил. А вот нельзя так шутить с художниками. Теперь я понимаю, когда тебя хают, критикуют в разумных пределах, то появляется злость и ревность к делу, которое ты любишь. И лишь тогда начинается поиск, как совершенствовать свое неумение. Есть еще один аспект, который всегда пригодится художнику. Смекалка. Не знаю, как ее развивать, но случай на эту тему расскажу. Так дело было в школе, но уже в старших классах. У меня уже был опыт рисования, ну, так как все школьные стенгазеты висели на моих плечах. Проводились какие-то соревнования между классами, и в том числе должны были соревноваться художники между собой. Задание было простое. Нарисовать безотревной линией контур любого животного. Но конечно было понятно, что я выиграю. Уже заранее мне стали аплодировать мои одноклассники. На раз, два, три, под аплодисменты мы с коллегой начали рисовать. Я стал рисовать собаку. Контур сложный, собака красивая. Не прошло и секунды, как мой оппонент сказал, я все. Блин, у меня еще только полтуловища готово. Раздался шквал аплодисментов, но уже в честь победителя. Я взглянул на его рисунок и стыдливо опустил голову. Коллега взял меня смекалкой. Что такое смекалка? смекалка. Это умение быстро реагировать на предложенные обстоятельства и принимать правильное решение, основываясь на приобретенном опыте и полученных знаниях. Он нарисовал змею, а в мою тупую голову, кроме собаки, ничего не пришло. А как могло прийти, если кроме собак бегающих во дворе моего детства других животных я не видел? Но если еще и если еще свиней, это среда, в которой проходило детство, обидно. Да. Но обида это сильнейшая мотивация, чтобы исправить ситуацию. Для художника смекалка необходима. Если что-то в картине не получается, нужно уметь выкрутиться, проявить смекалку. В общем, кое-как, с детства, хоть и не было особых возможностей, мальчик тянуло к искусству. музей стал ходить уже подростком, когда приезжал на каникулы к бабушке в Ленинград. И лишь когда переехал в Санкт-Петербург, все художественные музеи обошел вдоль и поперек. Короче, тут меня и понесло. Нормальную живопись я начал понимать уже в возрасте, глядя на полотна великих мастеров. Пока болтал, то на видео, показывалось видео про натюрморт, который вроде сам придумал. Дальше расскажу, что и тут меня смекалка подвела. Видно не вынес я урока со змеей. При написании этого натюрморта, было еще одно условие. Не смешивать ни одной краски на палитре, за небольшими исключениями. Кто смотрит мои видео, тот в курсе, по теории одной краски. Для тех, кто не понимает о чем речь, это когда в каждом сеансе, и в каждом слое, после просушки предыдущего, пишешь всего одной краской. И чтобы просвечивала краска, находящаяся под ней. Короче палитру, можно выбросить совсем. Это условие было поставлено по одной причине. Сюжет хоть и сам разработал, но подобных картин я видел немало. Примерно те же предметы и очень похожие композиции. Так пусть хотя бы отличается техника письма. Теория одной краски ⁇ это свое. Вот смотрите, бутылка в финале будет зеленая, а на первой стадии рисуется синей краской. Интересно, как так? В последующем сеансе применяется одна красная краска, там в последующих желтая и так далее. Еще раз повторюсь. Само написание показываю очень коротко. Видеоматериала собралось много, поэтому в следующем видео покажу подробнее. А сейчас, лишь про муки творчества и про незнание предмета. Примером в четвертом сеансе, я решил из двух арбузных долек сделать одну. Опять, не знаю почему так решил, чисто интуитивно. Незнание. В этом же сеансе пришла в голову мысль, что не хватает самого арбуза, от которого эта долька отрезана. Тоже интуитивно. Интуиция это хорошо. Но это не есть знание. Пририсовал арбуз на заднем плане, за бокалом с вином. Чертов арбуз! Чего я за него так зацепился? Лишь по прошествии времени пойму, что он убьет мою картину. В финале получил вот такую картину. Мама родная, что это? – спросил я у себя. Если брать предметы по отдельности. Красный виноград. Красивый. Красное вино в бокале. Красивое. Красные вишни на кромке стола. Светятся. Красная долька арбуза красивая. Красный вырез на зеленом арбузе тоже красиво. Вы случайно не почитали, сколько раз я произнес слово красный. И весь этот красный оказался с одной левой стороны относительно глаз смотрящего. Вот тебе и мама родная, перегруз цвета. Красное вино в бокале слилось с красной мякотью арбуза. Не буду расписывать все ошибки, по отдельности предметы прописаны, но целостность картины развалилась. Сейчас поищу себе оправдания, которые также всегда мешают художника двигаться к совершенству. Ну и пускай картина развалилась, зато красивая, прописанная, это же эксперимент, написанный нестандартным способом, по теории одной краски, вылезаны всякие мелочи. Все, хорош хвастаться, вот именно вылезаны. Мелочи есть, целого нет. Не беда. Я же не могу на этом остановиться. Нужно видеть свои ошибки и исправлять их. Эксперимент должен длиться, пока не завершишь, как Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения, когда яблоко упало ему на голову. Значит, чтобы понять эту теорию, нужно сотню раз бросить яблоко сверху вниз, пока башку не разобьешь. Поэтому я начал писать другой натюрморт, перевернув все с ног на голову, с той же композиции. и даже размер специально не менял, 40 на 40 сантиметров. Первое. Эту же композицию я должен написать за пару-тройку сеансов, не вылизывая предметы. Почему не за один сеанс? Потому что это многослойная живопись, а не а прима. Да и теорию одной краски никто не отменял. Убрать красное с левой стороны. Ну и далее по ходу, как пойдет. За краску холста в определенный цвет, имприматуру, я за сеанс не считаю. Холст должен быть готов и точка. Далее, также одной краской рисую композицию. Немного изменил положение виноградных гроздей. Чуточку поменял э, расположение листьев от винограда. Вместо трех оставил один персик или абрикос. Во фруктах я не разбираюсь. Сразу условился, что виноград, который был красный, станет черным, темным. Это больше ведет его в глубину относительно белого винограда, и немного уберется красный цвет с левой стороны. А вот арбуз и его отрезанная долька обратно залезли в картину. Я прекрасно понимал, вроде не дурак, что опять краснота красивого арбуза все загубит в финале. Но ничего путного в голову не лезло. Пока смотрите, рассказываю, что произошло и что исправил этот натюрморт. Зашел ко мне мой друг. Его псевдоним или ник не случайен. Профессор. Так его кличут. Очень образованный человек. Но самое важное. В жизни ему пришлось поучиться на сомеле. Человек разбирается в винах я похвастался своим натюрмортом. Друг сразу сказал, много красного, с одной стороны. Замечу, он не художник. И второе, он спросил меня, а при чем здесь арбуз? Ну, арбуз красивый, ответил я. А что еще можно вместо него? Я спросил. Хлеб и сыр, ну раз вино. Без колебаний дал ответ мой друг. Все, моя голова слетела с плеч. Я тут же закрасил этот арбуз и растворить им краску, из которой получился хлеб. Друг знал предмет, поэтому оказался прав. Как шишки, не умел рисовать медведей, но анатомию лесных деревьев знал профессионально. Знание предмета, очень важная вещь для художника, если он хочет изобразить его с реальной физической и исторической достоверностью. Короче, в этой эйфории, я даже забыл включить камеру и не заснял, как исправил арбуз на хлеб. Я немного нарушил обещание писать картину по памяти и по опыту, никуда не подглядывая. Сыр за свою жизнь я рисовал пару-тройку раз. Не особо помнил, как это делается. Пришлось посмотреть по картинкам. Помните, вначале я рассказывал про детство в бараке? Так вот там я даже не знал, что существует сыр. Картошка, огурцы, пожалуйста. А сыр? Нет, не знаю. Ну ладно, смотрите, что получилось, когда был выброшен арбуз. Совсем другая композиция. Я также коротко покажу написание картины уже красками, по ней тоже собралось много видеоматериала и будет выпущен отдельный ролик. Вкратце, писалась картина на одном дыхании. Коричневый подмалевок почти не закрашивался. Хлеб от самого подмалевка больше не писался, рисовались лишь маленькие украшения его мукой. Самое интересное происходило в последнем сеансе где была детская раскраска уже готовой картины лессировками. Вот показываю. Та же бутылка была темно-синяя. Закраска одной краской превратила ее в зеленую. Вино в бокале было просто красное, после лессировки засветилось и тому подобное. Суть этого видео не как нарисовать, а чего не хватает художнику, чтобы рисовать. Итак, несколько составляющих, которые должны сложиться в единую систему, чтобы получился шедевр от рождения на генетическом уровне, Ну у меня вроде сложилось, рисую. Со средой, в которой воспитывался, не особо повезло, больше хулиганил, чем рисовал. Не было столкновений с искусством, ну, если только по телевизору, по которому все время показывали съесть политической партии, и иногда песни и танцы народов мира. Простите, я все стараюсь шутить, но если честно, не до шуток. Многие люди, только в преклонном возрасте обнаруживают, что у них есть тяга и способности к рисованию. Но какие тут шутки. Те составляющие, которые должны сложиться в одно целое, уже не сложились. Но, никогда не поздно новый путь начинать. Я уже не в первом ролике показываю и говорю. Моя среда обитания не позволяла сблизиться с искусством. Хотя с детства я рисовал, пусть даже на уровне зайца с волком из мультика. Писал картины на таком же уровне, и лишь когда соприкоснулся с полотнами профессиональных художников, разглядывая их в музее, понял, что раньше вообще рисовать не умел, но это не остановило, а наоборот разозлило с любовью к живописи. Без образования в живописи ты не добьешься успеха. Так твердит молва. Я тоже так думал. А так ли это? Пусть каждый сам себе ответит на этот вопрос. Я отвечу за себя. Сначала жалел о том, что не учился в художках. Научился самостоятельно. И теперь, уже в возрасте, сказал себе, как хорошо, что мне никто не забил мозги своим видением. У меня нет ограничительных рамок. Так можно, а так нельзя. Увидел свою ошибку – исправил. Не увидел – значит, эта ошибка может стать фишкой в чьей-то голове, которая мыслит не так, как принято. Следовательно, ошибки не в картинах, а в головах как сказал профессор Преображенский в собачьем сердце, разруха не в клозетах, а в головах. Да, пока не получилось своего шедевра. Может и не получится, но очень приятно переживать муки творчества и набираться знаний. Не нужно ни на кого равняться, нужно просто любить то, что ты делаешь. Каждый человек наделен даром или талантом, но чтобы узнать об этом, нужно пробовать то, к чему лежит душа. Ошибаться и исправлять ошибки. Экспериментировать. Мне нравится цитата от Сальвадора Дали. Не бойтесь совершенства, вам его не достичь. Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего. Все это я показал на примере двух картин. Получилось так, как получилось. Кто скажет, что так не должно быть? Далее смотрите еще два ролика из этой серии, где более подробно будет показано написание двух картин, схожих по сюжету. Ролики называются, как написать на с виноградом, серия 2 и 3. Продолжение следует. Друзья, всем творческих удач, до встречи в следующем видео.